Лишь только лед сверкал в ее глазах, Мужчины все под взглядом тем пробели, Она все больше злилась на их страх, И так мечтала, чтобы ее согрели, Боялась возвращаться в пустой дом, Воспоминания сгущали краски, А ведь когда-то жило счастье в нем, Звучал веселый смех, кипели страсти, Одно мгновение, дальше лед в глазах, Застывших слез. Не докричавшие боли И фраза, что застыла на устах Но почему? За что вы так со мною? Вы же те, которых ближе нет Ведь я же душу Настеж открывала По сути так Банальненький сюжет Муж и подруга Кому так доверяла Вчера сказали Ты же, как зима Колючий взгляд и холод в каждом слове Не видно им то, как она сама устала мерзнуть и летать готова, как папочка на свет на огонек, но ведь любовь ей подпалила крылья, и нет того, кто дал сейчас глоток той жизни, что и станет былью в ней в полумраке прошлого шаги и, к счастью, кажется, закрыты двери, а что весна внутри на всех глядит, не попадался, кто бы дал поверить.